Что страшнее войны, в том нельзя усобниться, Что всесветное горе способно плодиться, Поднимая людей на защиту святого мира, Родины, дома уюта земного. Смерть за мир, за победу, возможность любить Каждый может принять, но так хочется жить. Мы с казачки, где берег скалистая суша, с войны здесь стоит словно страж. Ты внимательно эту историю слушай, неизменен был долгие годы пейзаж. То ли не было времени, то ли охоты, Были цели, другие, другие заботы, А сегодня, сегодня здесь все изменилось. Много лет эта боль... По архивам хранилось, по коллекциям частным и в памяти предков, а сейчас взорван мир со страданием редким о геройстве, предательстве речи о том, как все это наследникам преподнесен.